Добрый день, друзья! Мы привыкли размножать наши фиалочки черенками. Череночек, листовой черенок укореняем в грунте. Но также иногда приходится укоренять, размножать фиалки и цветоносами. Когда мы размножаем цветоносы? Если это химерный сорт, или если у вас на вашей фиалке появились какие-то спортовые цветения, какое-то особое, очень нравящееся вам, и вы хотите развести фиалки именно с такими цветами, как на спорте. Я просто экспериментирую. Разводить я фиалки так, пока у меня не было необходимости. Но хочу показать, как это делается. Вот берем цветонос. Цветонос мы берем, когда еще у нас не, есть хотя бы один не старый молодой цветочек. Вот как здесь. Мы снимаем аккуратненько. Вот так сняли все цветочки, снимаем аккуратненько все цветочки, оставляя приблизительно 5 миллиметров. Вот у нас здесь еще бутончик, это тоже хорошо для живучести цветоноса, также хорошо, когда большие вот такие листики. Этот бутончик мы также отщипываем аккуратненько. У нас должны остаться небольшие пенечки от цветов и хорошие прилистнички. Если, если вы размножаете цветочки химеры, вам нужно аккуратненько срезать где-то 1,5-2 сантиметра от вот этого местечка вниз. И так мы приготавливаем наш цветонос. Вот, я срезала цветонос, даю ему немножко подсохнуть, где-то полчасика, и высаживаю в грунт. Да, нужно тщательно проверить, не осталось ли у нас зачатков, вот бутончиков, они нам не пригодятся. В общем, даем подсохнуть цветоносу и высаживаем его в грунт. Вот, я приготовила стаканчик с грунтом, сделала углубление, и в это углубление... Вставлю свой цветоносик. Вот так. Наш цветоносик должен стоять, должен быть углублен по самые вот эти листики. При лестничке. И дальше покажу, что у меня получилось. Это все было сделано ради эксперимента. Вы видите результаты. Да, ставим стаканчик с цветоносом во влажном, слегка влажном грунте в тепличку. Обязательно. Вот у меня здесь два экспериментальных стаканчика. Были поставлены в один и тот же день. И что у меня получилось? Вот это цветонос фиалки, сказки сайтов. Меня он привлек тем, что были очень большие прилистнички. Я посадила прилистники очень сильно, увеличились и сразу начали расти детки. Этот цветонос стоит больше двух месяцев. Вот такие две прекрасные детки появилась. Они появляются в пазухах цветоноса. Вот в этих, вот в пазухах между прилистничком и пенечком на цветоносе появляются детки там есть почечка и могут сразу начать расти детки вот на этом цветоносе здесь вот два цветоноса видите также начали быстро наращивать вот эти листики и сразу же начали увеличивать опять же прилистники для цветения как вы можете увидеть вот здесь, на этом цветоносе, увеличены прилистники. И также и на этом цветоносе. Вот здесь остаток есть прилистника. Вот. И то, а только через время пошла расти детка. Вот такая детка, как вы можете видеть. Вот она светло-зеленая. Растет. Здесь пока нет детки. А растет как бы цветонос. Вот. Возможно, уже пойдет рост детки, но пока еще ее нет. А на этой детке, эта детка растет, и также она наращивает, и сразу же появляется, и также сразу появляется и цветоносик. Вот вы можете видеть зелененькое пятнышко. Это, лучше не фокусируется, это цветоносик. Так что вот так. Через два с половиной месяца приблизительно вот такое состояние деток из цветоносов. Как основной способ размножения фиалки я вам не советую. Приживаемость цветоносов не так уж велика. Нужно научиться их укоренять. Вот. Но если вам особенно как-то понравилось цветение, ну, цветочек на вашей фиалке, вы можете воспользоваться таким способом размножения также размножаются химеры. И в заключение хочу вам показать еще одну причину размножения фиалки цветоносами. Вот это детка этого сорта фиалки Ле Жизель. Как вы видите, какие различия? Немножко светлее вся розетка, чем у материнского растения, и естественно совсем другой цвет цветочка, как будто кто-то изнутри распылил такой сиреневый, сиреневую пыль, вот, и она осела на этих лепесточках, видите, около пяти сантиметров сам цветочек, распускается с ярко-зеленой, с насыщенной зеленой каймой, вот как здесь, по краю лепесточка, и слегка фиолетовым напылением внутри цветочка. Этому цветочку уже четвертый день. Фиолетовый цвет распространяется дальше по всему лепесточку. И кое-где на краюшках исчезает зеленая кайма. Посмотрим, как будет развиваться дальше. Но к чему я все это рассказываю. Если я сниму листик, у этого растения это не факт, что у меня не получится вот такие же цветочки на детках. Но если я попытаюсь размножить цветоносом, то больше вероятности, что детки полученные из цветоноса с таким цветочком унаследуют все признаки вот этого цветения. И у меня получится ну, вот такое интересное растение. Вот и все на сегодня. Удачи вам в размножении фиалок, в их цветении, здоровья. Всего хорошего.